Я вкратце перескажу главу. У нас есть Иосиф, который получает откровение от Бога через сон. Всем братьям это не нравится. И при первой же возможности братья избавляются от него приносят кровавные одежды его отцу тем самым обманывая его и после этого история прерывается на рассказ про иуду этому посвящена целая глава про иуду и тамарь а потом дальше рассказывай про Иосифа, про как он служил у Потифара, как он был в рации, как он был в темнице. Я хочу остановиться на Иуде и понять, как как он жил, почему он предал брата и почему так случилось. Uh, даже отец сказал Иосифу, его Якову то, что со нами был перебор, okay. то, что почему мы должны закланиться? И получается, когда uh, отец Яаков узнал, что uh, он мертв, его сын... Он очень сильно воспринял эту потерю. И Иуда сказал то, что он отошел от своей семьи, жить в другую землю и взял там жену. У Иуда было три сына. Он нашел, получается, своему первоинцу жену. Ища, и так вышло то, что этот сын умер, а невеста вот осталась. כך, מת, Кто знает, второй тоже умер. שיודע, и он не хотел давать третьего. Он думал, что он тоже умрет. И тут очень такая спорная история, то что вот эта вот Тамарь, она оделась в блудницу. И Иуда вошел к ней. Это вот секундная приходь. И потом, через шесть месяцев, когда он увидел, что, что она беременна, он хотел убить ее. Так было по закону. Но у Тамарь была ее печать с, с его перснем и его посохом. И когда Тамарь дала... וַאֲשֶׁת מָר יְרוּתָלִי יְהוּדָה, אֶתְהַחֹתֵם חֲלוֹבֵת, אֶתְהַמְתֵּשֶׁלּוֹ. у иуды был урок на глазах он вспомнил как он давал окровавленную одежду своему отцу. ולייהודה זה היקרו בפנים אירא לא שיוו, הוא יבין איך יעקב יבין איך יעקב מרגיש que נתן לו את הבגדים בדם של יוסף. Иуда как бы расплатился тем самым вот этим вот горем. Он понял там, и это было очень неприятно ему. Дальше он как мы знаем, он присоединился обратно к семье и шел вместе со своими братьями к Иосифу за хлебом, когда был голод. Одно из смысл, акцентов, которые я хочу подчеркнуть, это когда... Иосиф рассказывал сон, и иуде это не нравилось. Корень, точнее семя вот этого вот неодобрения зла к брату, оно родило очень такие ужасные последствия. אין קבלה של סינאק לפיACH שלו היא... זה אoli äh, תוצאות מאוד äh, רעות. יוסיֵף był z czystej souwisty, on roszczałło to jak jest. Йосиф и Яим отспу́нники у си́пера колк мощи зэ. Сказать, что Йосифа была простая жизнь, тоже нельзя, так сказать. Явьшарло маши йосифа юхай хайим калим. Йоси́ф тоже прошёл испытание, особенно с женой по тифа́ра. וְגָם אַבָּר זְמָנִים קָשִׁים בְּמִיּוֹחַדִּים יִשְׁתּוֹשׁ לִפְתִּיעַ. Он отказался с ней спать.וְהִסְרֵהוּ לִשְׁכָבִיתָ.И ещё отказался в тимнице.וְגָם אַלְחֹלָה קֵיֶל בְּכָל זֶה.Но Бог возвысил его через этот инцидент.А вот в свое время он он его научил. Он дал ему урок через его ошибку. Бог творит его дело на земле, и он нам дает все для этого. Но когда мы делаем глупости, он не оставляет это без урока и дает нам знания. שיוור לחיים שלנו ובלי ידנו סע. Я хочу закончить в притчах 25 главы 28 псалма написано. В Мишлей. Мишлей перек срим вехамеш, посыл срим вешмоне катув. Что город разрушен без стен, то человек не владеет духом своим. Ир חומה איש אשר אינ מאצור לרוחו. Когда мы злимся, отступаемся, нам хочется сделать какой-то грех, очевидно. Нам нужно быть как город со стенами. Нам нужно владеть своим духом и не, не быть продуваемыми как נעים וכאילו ש... שלא נהיה פרוצים בחומות אמן amen.